Жизнь быстротечна. Нужно двигаться быстро, но стараться не совершать ошибки. Я вам в этом помогу, так как у меня есть современные финансовые инструменты. Скорость принятия решения, скорость изменения финансового рынка, скорость транзакций. Я давно осознал, жизнь настолько быстротечна, что сидеть на месте в своей зоне комфорта – это преступление которое мы совершаем по отношению к себе. Но и прыжок в омут с головой, не просчитав все риски, значительно удлинит ваш путь к успеху. Меня зовут Искандер Хасанов. Я когда-то тоже стоял перед выбором. Признаюсь, мне было трудно его сделать, ведь чаще всего наша нерешительность в действиях обусловлена отсутствием знаний о новых возможностях и инструментах. У меня не было наставника. Поэтому первый шаг в бизнесе я сделал самостоятельно. Да, это было не идеальное восхождение на Тенгри. Я совершал ошибки, но не опускал руки. Я падал, но поднимался и начинал сначала. И я нашел свой алгоритм для достижения эффективных результатов. Я горжусь ими. Я горжусь тем, что стал успешным трейдером сфере криптоиндустрии. Горжусь криптовалютным сообществом, который основал в 2019 году. Именно оно помогает успешно внедрять новые финансовые инструменты в повседневную жизнь нашего общества. Горжусь международной компанией ВЭКО, которую я возглавляю, где мы разрабатываем несколько криптовалютных активов и проектов. Я горжусь тем, что с профессиональной командой программистов занимаюсь разработкой высокотехнологичного блокчейна с обширными возможностями и минимальными комиссиями. И, наконец, я горжусь тем, что смог сделать уникальный финансовый продукт, благодаря которому, можно смело сказать, Кыргызстан — равноправный участник криптовалютного мира. И я уверен, что это только начало нашего пути. Скорость принятия решения, скорость изменения финансового рынка, скорость транзакции. Я оценю свое время, а вы –